Оказывается, сегодня пробег Пушкинг-Санкт-Петербург, а я про это не знал и поэтому прощелкал. Короче говоря, у меня сегодня просто плановая тренировочка, ну я когда-нибудь обязательно пробегу этот забег, вот ребята бегут.